Ребята, смотрите, какой огромный пузырь получился у нас из слайма. Очень круто! Давайте его потрогаем. Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. И сегодня я хочу вам предложить открыть слайм, которому полгода. Если вы хотите еще такие видео со слаймами, которым очень много времени, то обязательно ставьте лайки. Если это видео наберет тысячу лайков в ближайшее время, то я сниму еще подобные видео. Так что давайте постарайтесь. И давайте же его откроем. Если честно, мне даже страшно. Интересно, какой он и как он пахнет. Вот так вот он выглядит. Ему полгода. Полгода назад мы его делали зимой. И давайте же попробуем, попробуем его помять что ли, потрогать, какой он вообще на ощупь пахнет он так себе средний. И кстати он даже по ощущениям он даже не испортился. Этот слайм сделан из клея ПВА, также пена для бритья, и потом сюда еще добавлен кинетический песок. Не тянется сильно. Он какой-то такой стал очень тяжело тянется. И он роняет такой был хрустящий, а сейчас такой хруст пропал куда-то. И очень тяжело тянется, растягивается, конечно. Смотрите. <смех> Жижи лягушка. <смех> Пробуем еще разок его так растянуть. <смех> ну, играть, знаете, с ней неприятными... Я прям думала, что за полгода, за полгода он испортится, протухнет, его даже страшно будет брать в руки. Но ничего подобного. Он как бы сохранил свои свойства. в Закрыты банки. И в него приятно играть. Так что, если вам понравилось это видео и понравился слаймик, обязательно ставьте лайк. И я буду снимать еще такие видео. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока!